Два сегодня будем жрать острые чипсы, вот они видите, а? Да, Люка. Давай. Давай ммм, я... Как вкусно, да? Вкусно вообще. Смотрите. Давай. Вкусно? Ваши ощущения? Вс. Ну что, производство чипсов. У меня мне не остро. Не Ваши а... ощущения, Илья Дебил, что смотрите? Пока не остро. Ну, тебя, нам продают не острые, да? Ну, блин, а. Они сладкие какие-то очень. Придосы нас обманули. Они сладкие. Я уже ел. Это, смотрите, на пока где написано? Тайскую персу. Вообще, а. Как и я, у нас обманывает. Там продавщица сказала, что они очень острые. На самом деле Сним, говно. Снимай надо, да, снимай лицо. Смело. Вот кусочки перца. У нас обман, да? Ну, еха. Ну, mm. Вот, посмотрите на их. Красные. Вот приправ... это Паприка. Это паприка. Паприка. Ну, Вообще-то жесть Хорошо.